Атакующие вылетают, так найны p 250 СЗшки, пистолетов огромное множество, но первый фраг все-таки за игроками обороны, здесь Файрон пытается сдержать натиск на банане, вместе с ним, кстати, здесь находится Дон Play Лонг, и в принципе, в принципе, вдвоем можно представить хоть какое-то удержание этой позиции, но тем не менее под флешки и под дымочки продавливается позиция на споте Б, и именно на нее выход все-таки последовал. Здесь же остается игрок обороны, это, собственно, вышеупомянутый Don't Play Too Long, ну и игроки атаки. Постепенно начинают, к сожалению, для них умирать так Найн у Бинго КС и ЦЗшка у Бро. Ну, как известно, ЦЗшка работает только в упоре, так Найн работает на более дальние дистанции. И вот он и начинает работать, первый минус на гробу уже прилетает, вернее, из гробов прилетает, прошу прощения. Ой-ой-ой-ой, Бинго -ой -ой -ой. остается один против троих. 98 хп и нет армора. К сожалению, нет никаких раскидок, но бомба установлена под него. И это большой плюс. Отличный хэдшот. Ух ты мой! Еще и второй минус. 6 хповый Тод Америка остается против оппонента. Это не фейк по дефьюзу. ой ой ой ой бинго. Квадрокил. В исполнении игрока атаки. В исполнении капитана команды. Черт возьми, вот так начинается. Лихо начинается этот микс с целых четырех минусов, ну и, в общем-то, собственно, теперь у игроков обороны нет экономики.